добрый день с вами Дмитрий Рудых в этом видео расскажу о двух нововведениях которые на мой взгляд существенно облегчат и ускорят Процедуру получения земельных участков без торгов. Многим наверняка известно, что у нас в земельном кодексе есть статья, которая позволяет получить земельный участок без торгов для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, для садоводства, дачного хозяйства и для осуществления гражданами деятельности крестьянских фермерских хозяйств. Данная статья имеет номер 3918 и в ней детально изложены правила игры получения земли без торгов. Данная статья действует с марта 2015 года и вот за три года в ней обнаружилось несколько таких существенных дыр, которые существенно затрудняют возможность получения земли без торгов для вышеуказанных целей. А если и предоставляют такую возможность, то дают возможность чиновникам затянуть получение земли на неограниченно длительный срок. Два новшества, о которых я сегодня буду рассказывать, как раз затыкают эти дыры и, на мой взгляд, существенно будут облегчать возможность получения земельных участков. Чтобы видео было предельно информативным, я для начала расскажу общую схему получения земельных участков без торгов. Итак, для того, чтобы, допустим, получить землю под индивидуальное жилищное строительство без торгов, необходимо подготовить схему размещения земельного участка, если он не сформирован, и подать заявление о предварительном согласовании. С момента получения данного заявления от гражданина власть должна опубликовать публиковать извещения о возможности предоставления земельного участка, если в течение 30 дней никто не подает заявку о своем намерении участвовать в аукционе, то, соответственно, власть должна вынести постановление о предварительном согласовании предоставления данного земельного участка лицу, который подготовила схему, и уже с этого момента человек имеет возможность получить данный земельный участок в аренду либо в собственность без торгов. В ходе этой процедуры достаточно часто возникают две проблемы. Во-первых, после опубликования извещения о возможности участия в аукционе начинают вылазить, могут, вернее, вылазить разные недобросовестные персонажи, которые без без реального намерения участвовать в аукционе подают заявление на участие в аукционе для того, чтобы блокировать возможность получения лицом, которое подавало схему о формировании земельного участка, для того чтобы блокировать ему возможность получить данный земельный участок без торгов. Потому что с момента подачи такой заявки о намерении участвовать в аукционе, власть должна отказать лицу в предоставлении земельного участка и перейти в режим аукциона, готовить документы для проведения аукциона и выставлять земельный участок на аукцион поскольку большинство извещений публикуются на сайте торгигов. То есть, появилась категория людей недобросовестных, которые отслеживали в разных регионах и сейчас наверняка отслеживают в разных регионах подобные публикации и подают заявление о том, что они якобы желают участвовать в планируемых торгах. Безусловно, они в этих торгах участвовать не планируют. Единственная их цель – это блокировать возможность получения кем-то земельного участка без торгов. И, как вариант, в некоторых случаях мне приходили вопросы, что основной целью данных персонажей была финансовая выгода, которую они якобы хотели получить людей которые делали схему то есть ну элементарный шантаж то есть предлагали за деньги там за какую-то сумму взять и отозвать заявление но это чистой воды обман и развод на деньги потому что даже если они бы подавали такое заявление о, об отзыве своего заявления об участии в аукционе, для власти это уже не имеет никакого значения, она все равно переходит в режим аукциона. Вот это первая проблема, то есть обозначим ее как левые персонажи, которые блокируют возможность предоставления земельного участка без торгов путем подачи заявки о намерении участвовать в аукционе без реального желания в нем участвовать. И вторая проблема – состояла в том, что после того, как поданная схема отвергалась властью, она обязана была перейти в режим аукциона и выставить данный земельный участок на аукцион, сформировать его, поставить на кадастровый учет и выставить его соответственно на аукцион. Такая обязанность в статье 39.18 у нас присутствует, однако власти по какой-то причине вот в этом пункте во втором установили обязанность для, допустим, муниципалитетов проводить эти аукционы, формировать участки, проводить аукционы, но не установили сроки, в течение которых администрация должна была выставить данный земельный участок на аукцион и, соответственно, провести его. Это создавало условия, при которых чиновники могли неограниченное длительное время динамить людей, которые сделали схему и просили предоставить им участок без торгов, могли их неограниченный период времени держать в неведении различными уловками, отговорками, не формировать участок и не выставлять его на аукцион. Таким образом, вот эти две проблемы существенно усложняли возможность получения земли без торгов. Но совсем недавно я обнаружил, что в недрах Минэкономразвития родился законопроект, который данные дыры закрывает. На текущий момент документ еще не является законом, то есть он проходит стадию различных слушаний и получения заключений. Он еще даже, насколько я знаю, не внесен в Госдуму. Но я надеюсь, он все-таки будет доработан и внесен. В нем есть два важных новшества, которые позволят заткнуть вот эти две дыры. Во-первых, устанавливается Требования о том, что вот эти левые персонажи, которые подают заявки якобы в своем намерении участвовать в аукционе, они теперь подвергаются риску быть включенными в реестров, в реестр недобростовестных участников аукциона, если они подали заявку, но реально в аукционе не участвовали. Либо участвовали в аукционе, но ни разу не подняли карточку о повышении цены. Другими словами, теперь просто подать заявку о намерении участвовать в аукционе и забыть про нее не получится. Потому что если аукцион будет объявлен и в нем не появятся персонажи, которые подавали заявку о намерении в нем участвовать, то эти люди попадут в реестр недобросовестных участников аукциона и на несколько лет им будет закрыт доступ к участию в любом аукционе. Также при подаче этой заявки желающие участвовать в аукционе должны будут прикладывать копии документов, подтверждающих их личность. То есть раньше можно было просто написать заявление, подписать его, не прикладывать никаких документов, направить его в администрацию. Администрация на основании этой одной бумажки, грубо говоря, фельдкиной грамоты, обязана должна была отказать в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, который составляла схему, и переходить в режим аукциона. Сейчас в этом вопросе гайки закру... будут закручены, и, соответственно, желающих просто так подавать заявление, об намерении участвовать в аукционе станет гораздо меньше. То есть, я предполагаю, что данное новшество существенно увеличит количество положительных решений по предварительному согласованию предоставления земельного участка. И второе новшество, которое существенно ускорит процедуру получения земельных участков, это установление конкретных сроков для чиновников, в течение которых они должны сформировать земельный участок после того, как была получена заявка от третьих лиц о намерении участвовать в аукционе и провести этот аукцион. Общий срок составляет порядка 6 месяцев, то есть в течение 3 месяцев администрация должна сформировать участок и принять решение проведения аукциона. И с момента принятия решения проведения аукциона должно пройти не больше трех месяцев, когда этот аукцион должен быть проведен. То есть максимум полгода может пройти с момента, когда было отказано в предварительном согласовании предоставления земельного участка. Поэтому сейчас чиновников будет гораздо легче прижимать и привлекать к ответу через прокурорские проверки в случае, когда они не будут динамить лист желающих получить земельный участок, в плане затягивания сроков и не непроведения тех обязанностей, которые на них возложены в соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса. И в заключение одна небольшая ремарка. Многие люди считают себя несколько обманутыми либо разочарованными в том, что процедура предварительного согласования земельного участка не всегда достигает цели, а то есть иногда может свернуть на путь торгов, то есть на режим аукциона перейти. Я так полагаю, основная эта причина связана с тем, что люди считают, что аукцион это всегда взлет цены до небес и не получение земельного участка на тех условиях, на которых бы они, как они предполагают, могли их получить без торгов. Нужно понимать, что получение земельного участка без торгов – это не получение земли бесплатно. Без торгов вы получаете землю в аренду, либо в собственность за плату, то есть это не бесплатное получение земли. Если администрация переходит в режим предоставления данного земельного участка на аукционе, то начальная ценой, как правило, является та цена, за которую вы могли бы получить эту землю без торгов. Но в большинстве случаев, если посмотреть статистику сайтов торгов, то есть это не идентичный случай, а достаточно часто встречающееся явление, когда на аукцион заявляется всего... Один участник, и как правило этим участником является то лицо, которое составляло схему предоставления земельного участка и подавало заявление о предварительном согласовании. Когда возникает ситуация, когда подана одна заявка, то есть в аукционе участвует единственный участник аукциона, то этот единственный участник получает эту землю точно на тех же условиях, как если бы он ее получил без торгов. То есть никакого повышения цены не происходит, а этот участок предоставляется единственному участнику по начальной цене. Поэтому не стоит бояться аукционов, поскольку очень высока вероятность получить землю без повышения цены, то есть на тех же самых ценовых условиях на каких бы этот участок был получен без проведения торгов. Возвращаясь к двум новшествам, еще раз уточню, что данные изменения законодательства пока находятся в стадии законопроекта, они еще не приняты, но я надеюсь, что данный законопроект не заблудится в коридорах власти, дойдет до Государственной Думы и будет принят в том виде, хотя бы в котором он на текущий момент опубликован в качестве проекта. На этом у меня все. Желаю вам достойной жизни и удачного получения земельных участков.